поздравить тех, кто рожден в ноябре месяце, и хочу пожелать вам, чтобы этот год действительно был запоминающимся и чтобы произошли прекрасные изменения в вашей жизни. Ведь уже очень скоро в декабре месяце ваш управитель Юпитер начинает свой новый взаимный цикл с Сатурном, поэтому вам всем как минимум должно повести в работе. Итак, начнем мы с планеты Марс. Ведь Марс отвечает за нашу энергию, активность и за то, куда мы направляем нашу энергию. Марс в первой половине ноября будет ретроградным, все еще будет ретроградным, поэтому нашей энергии может быть недостаточно для начинаний, для того, чтобы форсировать события, что-то коренным образом в жизни новое начинать. Но в целом это очень благоприятное время для того, чтобы обратить внимание на пробелы и исправить их. И поскольку Марс будет ретроградным в вашем пятом секторе, то этот период вы можете использовать для того, чтобы наладить взаимоотношения с детьми, наладить взаимоотношения с возлюбленными. Это замечательный период для того, чтобы уделять время своему хобби, тратить на это силы. Если раньше вы на что-то смотрели, считали, что это пустая трата времени, то на данный момент вы можете обнаружить, что эта тема становится для вас очень важной, и вы готовы ставить ее на первое место». И 14 числа Марс будет разворачиваться в прямое движение. Соответственно, в середине месяца возникнет очень большой фокус на тематике Пятого дома. Это у нас хобби, творчество, дети, личная жизнь. И, соответственно, уже во второй половине ноября Марс будет двигаться вперед, поэтому начинается период восстановления жизненных сил, и это будет уже время движения вперед. С 1 по 6 число Меркурий будет делать квадратуру к Сатурну, и будет затронут ваш сектор финансов и сектор взаимодействия с друзьями, группами людей, с рабочим коллективом. Поэтому начало месяца может оказаться достаточно сложным периодом для того, чтобы взаимодействовать с друзьями и коллегами. Может быть сложно о чем-то договориться. И самое главное, не вмешивать еще и финансовые какие-то нюансы в ваши взаимоотношения. Поэтому начало месяца не подходит для того, чтобы одалживать деньги для того, чтобы брать в долг. И в целом это период, когда вы можете испытывать желание добиться справедливости в финансовых вопросах. В таком случае нужно будет приложить усилия, но результат должен быть положительным. 3 числа Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем одиннадцатом секторе, и это создаст фокус внимания на вашем взаимодействии с людьми. И это будет продолжаться до 10 ноября. Это период такой максимальной вовлеченности в коллективную работу. И так как Меркурий будет находиться в весах, то для вас будет очень важным находить общий язык с окружающими людьми, приходить к какому-то обоюдному решению тех или иных вопросов. А вот после 10 ноября Меркурий переходит в ваш 12 сектор. И до конца месяца наступает период, когда вы не будете стремиться слишком много контактировать с людьми, разве что по делу. Меркурий в 12 больше направляет ум и взгляд человека вовнутрь. Это период, когда вы задаете себе вопросы, что я хочу в своей жизни поменять, какие цели я буду ставить. И это замечательный период для работы над собой, над своими темными или неприятными сторонами, даже комплексами или недочетами. То есть в целом это прекрасное время для закулисной работы. Работы, которую поначалу не видно, но которая является очень важной для вас. 9 числа Венера будет делать оппозицию к Марсу на вашей оси. Пятый и одиннадцатый дом — это ось эмоционально, Она отвечает за взаимодействие с теми, кто нам неравнодушен и кому мы неравнодушны. Марс и Венера — это образ женского и мужского в астрологии. И когда эти планеты находятся в конфликте, то может быть сложно находить общий язык с противоположным полом. Но все же данный аспект говорит о том, что нужно найти компромисс в отношениях, как дружеских, так и личных. Это может быть какая-то ситуация выбора. И этот выбор может быть сложным для вас. Но все же э, на самом деле не стоит затягивать. Стоит этот выбор сделать сразу. 10 числа Солнце будет делать тринг Нептуну и будет затронут ваш 12 и 4 сектор. Это хороший день для отдыха, для того, чтобы быть в кругу семьи чтобы встретиться с родителями, съездить в гости к кому-то близкому для вас. В целом этот аспект может давать как вдохновение для творческих людей, так и лень. Особенно если вы устали за последний период времени, то на данном аспекте вы можете позволить себе расслабиться. 12 числа Юпитер будет в соединении с Плутоном в вашем втором секторе финансов. Это знаковое соединение 2020 года, так как Юпитер и Плутон являются медленными планетами, и их соединение — это завершение какого-то цикла в этом году. Данное соединение было трижды, и это третий и последний раз. Поэтому вы можете прям почувствовать, как какая-то финансовая тема в вашей жизни подходит к концу, какое-то бремя, которое вы ощущали на себе, тянули на себе. Это все подходит к концу. Это может быть начало новой работы, начало новой деятельности, которая будет приносить вам доход. Это может быть возможность куда-то вложить деньги, приобрести то, о чем вы очень долго мечтали. В любом случае все-таки финансовая тематика принесет определенное облегчение. 15 числа будет новолуние в Скорпионе в вашем 12 секторе, и как известно, этот сектор отвечает за темы уединения, отдыха, работы над собой. Так или иначе, данная тематика будет становиться в течение месяца все больше актуальнее для вас. Поэтому на самом деле данное новолуние может запустить какой-то новый процесс, когда вы, к примеру, позволите себе наконец-то время от времени расслабляться. или когда вы будете работать удаленно или в уединении. Такое тоже может быть по 12 дому. И в целом это также может говорить о вашем сильном желании преодолевать какие-то внутренние блоки, препятствия, которые вы сами себе придумали, навязали. С 14 по 19 число Солнце будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону и будет затронут ваш финансовый сектор, поэтому это очень активный период в плане заработка. И это время, когда нужно взять финансовую ответственность на себя и даже проявить лидерство в этом вопросе. Поэтому, если будут интересные предложения в этот период, то обязательно соглашайтесь. Правда, Венера будет делать квадрат к планетам ваш одиннадцатый дом, поэтому вы можете скажем, своим решением, к примеру, вызвать недовольство со стороны ваших друзей. Не все вас поймут, не все вас могут поддержать. Но главное в этом месяце делать так, как считаете э, правильным вы. То есть не стоит прислушиваться. К мнению других людей 17 числа меркурий будет делать оппозицию к урану и этот беспокойный аспект был в предыдущем месяце дважды поэтому если вы смотрели мои гороскопы на октябрь то знаете даты когда этот аспект проявил себя и можете даже сравнить что будет по данному аспекту происходить в ноябре а на самом деле я бы советовала вам по данному аспекту не планировать командировки а также быть повнимательнее на рабочем месте. И в этот день, скорее всего, вам придется приспосабливаться к каким-то моментам, которые будут возникать. То есть по плану будет действовать сложно. 21 числа Солнце переходит в знак Стрелец на месяц. И это на самом деле замечательное время для вас, ведь начинаются ваши дни рождения. Ваши новые циклы, даже для асцендентных стрельцов. Это тоже очень хорошее время. Ведь Солнце будет проходить по вашему первому сектору. И таким образом это дает улучшение самочувствия, увеличение инициативы. В целом можно воспринимать этот транзит как возможность начать что-то с чистого листа, обновить себя и поставить перед собой новые цели. 21 числа Венера переходит в Скорпион по 15 декабря. И этот период на самом деле не самый э, такой э, комфортный для личной жизни. Во-первых, Венера в Скорпионе не дает спокойных отношений, это всегда склонность драматизировать. А во-вторых, она в 12 доме, что создает определенные препятствия или э, дает волю недосказанности поэтому в целом можно сказать что в этот период лучше сфокусироваться на своих личных желаниях потребностях и не ставить отношения на первый план то есть в целом это на период, когда м, очень хорошо обустраивать свою жизнь, принимать важные решения самостоятельно. 24 числа Меркурий будет делать тринг Нептуну. Это тоже очень хороший аспект для отдыха, для расслабления и для даже поездки какой-то. Но так как будет идти аспект «Ваш четвертый сектор», то э, все таки привязка к семье и дому будет присутствовать. Поэтому если это будет поездка, то в родные места если это отдых, то в кругу семьи. С 27 по 30 число Меркурий будет делать благоприятный аспект к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Это очень насыщенное время в плане интеллектуальной деятельности, переговоров, поездок. И это все будет благоприятно влиять на вашу финансовую сферу. Скорее всего, вы сможете удачно монетизировать свои знания, умения и... Это поможет вам почувствовать себя более так эм, уверенно. 27 числа Венера будет делать оппозицию к Урану. Это неустойчивый день для эмоциональной сферы. Поэтому если вы зависите от своих эмоций, то этот день не подходит для решения важных вопросов. Если же вы эмоционально устойчивый человек, то в таком случае не стоит планировать на этот день важные встречи и решения, связанные с вашей личной жизнью. Так как оппозиция на вашей оси работы и здоровья, то на эти сферы тоже нужно обратить внимание. 29 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем четвертом секторе. Нептун — это планета Тайн, и когда он разворачивается, он может помочь нам увидеть Истину. Он приоткрывает часто занавес, и поэтому в конце месяца вы можете увидеть, как маски слетают с других людей. Вы можете увидеть, что определенные ситуации начинают становиться очевидными. Поэтому будьте повнимательнее и будьте рассудительнее в этот период. 30 числа будет лунное затмение в Близнецах, в вашем седьмом доме. Это очень важное для вас затмение. Во-первых, Поскольку это лунное затмение, оно поможет вам получить результат, увидеть результат. И этот результат будет касаться вашего взаимодействия с людьми. Возможно, это затмение приведет к обновлению вашего окружения. И все начнется с того, что вы будете постепенно переставать общаться с какими-то людьми. Данное затмение может принести хороший результат, если вы работаете с людьми. В таком случае вы сможете извлечь пользу в этот период от взаимодействия с людьми. Но также «Лунное затмение» может говорить о завершении цикла взаимодействия с определенными клиентами. К примеру, вы будете открывать бизнес в новой сфере или будете делать какие-то изменения, которые повлияют на… Ваших клиентов соответственно к вам будут приходить уже другие клиенты. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Если вы любите астрологию и хотите ее изучать, то обязательно переходите в первый закрепленный комментарий под этим видео и Проходите регистрацию по ссылке, таким образом вы подпишитесь на новости о нашей школе. Также подписывайтесь на мой инстаграм, для того, чтобы каждый день читать полезные статьи и также быть в курсе новостей. Будем с вами на связи. Пока-пока!